По самым скромным прогнозам, сегодня в недрах земли находится около 500 миллиардов тонн так называемой тяжелой нефти. И Россия по ее запасам входит в тройку стран-лидеров после Канады и Венесуэлы. Причем 70% тяжелых углеводородов приходится на долю волго уральского региона. Правда, их добыча удовольствие не из дешевых. В Татарстане с этим уже столкнулись. Поэтому сейчас в республике ведется активная работа по поиску инновационных методов добычи трудноизвлекаемых углеводородов. Активно участвует в ней и Казанский федеральный. Выбор темы семинара и место его проведения не случайное. Институт геологии и нефтегазовых технологий КФУ признанный научный центр по внедрению новых технологий поиска, разведки и разработки нефтяных месторождений. Опыт, который здесь э, рассказали, он обязательно для нас очень нужен. И я э, хотел бы, во-первых, поблагодарить, Мишатровый, вас, поблагодарить э, наших коллег, которые отозвались, и очень надеюсь, что в Казань Республика Татарстан вам понравится, и мы найдем форму, как можно чаще встречаться, и общаться. Ну и самое главное, ваши знания, ваш опыт, ваши технологии, они будут очень нужны. Стоит отметить, что семинар-конференция по термическим методам увеличения нефтеотдачи собрала на площадке Казанского федерального ведущих ученых и специалистов со всего мира. Причем многие приехали сюда не только послушать татарстанских коллег, но и поделиться опытом. У нас в Соединенных Штатах и здесь, в России, не только разные геологические условия, но и подходы к добыче нефти. Но даже несмотря на это, вызов для всех один – выжить из месторождения как можно больше, с как можно меньшим вредом для окружающей среды. И универсального для всех ответа, как это сделать, сегодня, увы, нет. Думаю, подобные встречи способны нас всех к нему приблизить. Кстати, работа в этом направлении легла в основу стратегической академической единицы эко -нефть», которая получила поддержку не только региональных, но и федеральных властей. В рамках работы САЕ эко -нефть» Институт геологии и нефтегазовых технологий активно сотрудничает с ведущими нефтедобывающими и нефтеперерабатывающими компаниями страны. Наиболее тесно ученые КФУ взаимодействуют с Татнефтью. И в компании уже почувствовали плоды этого сотрудничества. Центр именно научный в Казанском федеральном университете, он, конечно, очень сильно окреп и вырос. Появились специалисты оборудования. И вот та федеральная программа, в которой мы сейчас участвуем, она рассчитана на три года. Полагаю, что результаты ее будут для Татнефти положительными. весьма. То есть они нам предложили ряд инновационных проектов, которые даже не имеют аналога в мире. Если э, получится, то это будет, конечно, прорывные технологии. Александр Александров, Урсулан Уразаев, Универньюз.